Всем привет, на связи Ленивая Керамика. В этот раз я доделаю пирожковую тарелку. Пирожковая тарелка прошла первый обжиг и осталось ее покрыть глазурью. Пару слов о глазуре. Глазурь это специальное стекло, которое готовится специально для, кера... для керамики. Его перемалывают в мелкий-мелкий порошок и размешивают с водой. Вот так тут вот выглядит. Дальше я этот стеклянный порошок нанесу на поверхность черепка. В процессе обжига стеклянные частички спекутся в единую массу и черепоку покроется тонким слоем стекла. Он станет гладким, не будет впитывать в себя еду. Можно будет его мыть и им удобно будет пользоваться. Температура обжига при спекании будет 1200 градусов. Перед тем, как покрывать глазурью, Черепок надо протереть, чтобы удалить пыль. Если будет пыль, то глазурь может скатиться шариками и, и не прилипнуть к черепку. Для этого я воспользуюсь мокрой губкой и все протру. Теперь я установлю тарелку так, чтобы ее можно было облить глазурью. Для этого я воспользуюсь тазиком и палочками. Глазурь уже здесь вот. Черепок после первого обжига пористый и хорошо впитывает воду, поэтому влага из глазури мгновенно впитывается и на поверхности тарелки образуется тонкий слой стеклянного порошка. В конце надо протереть дно тарелки, чтобы она не прилипла к полке, на которой будет стоять во время финального обжига. Совсем скоро тарелка будет готова и ей можно будет пользоваться. В следующих видео я покажу, что у меня получилось. Всем пока!